ну что здравствуйте мои дорогие я сейчас немножечко подожду пока мне дадут обратную связь как меня слышно как меня видно значит первая пятерочка за качество звука вторая пятерочка за качество видео и третья, как минимум десяточка за мой внешний вид я сегодня в бусиках поэтому меньше десяточки оценку не принимаю сегодня я решила провести стримчик на тему вообще на такую живую больную тему на самом деле все, э, передовое человечество хочет знать кто при, э, кто врет э, в конфликте серябкина и э, это как ее э, девчонки из группы э, серебро э, значит э, серябкина и темникова кто врет а кто говорит правду вот сегодня мы будем выяснять этот вопрос у меня сегодня новый э, микрофон поэтому мне очень интересно э, как меня слышно как э, главное как меня слышно да, здравствуйте, Светочка. Да, значит, первая пятерочка за качество звука, вторая пятерочка за качество видео и третья минимум десяточка за мой внешний вид. Как я уже сказала, я сегодня в бусиках. Да, так что жду от вас видно и слышно все хорошо светочка спасибо большое за обратную связь оленька мало последнюю надо десяточку я сегодня в бусиках так что да отлично спасибо большое <с> да я такая скромная вообще очень скромная но сегодня я хочу очень э, кратенько пробежаться по этой теме и э, ну, долго никого не задерживать потому что у меня сегодня э, нужно еще собраться на э, завтра я еду на шабаш на один э, там где собираются все ведущие нашей страны все передовые ведущие свадеб и разных торжеств представляете как они будут там отрываться Я я там буду читать небольшую лекцию мне дали час выступить перед ними но э, я буду участвовать во всех этих э, вещах поэтому э, на, напитаюсь хорошим настроением кстати кто будет смотреть э, вот эту запись э, э, вот это видео в записи э, можете в комментариях написать плюсик если хотите чтобы я оттуда провела э, прямые эфиры а вот как они отрываются они реально отрываются так как вообще не нигде и никогда я я не видела такого ну, представляете люди когда собирают собираются люди которые проводят праздники везде это просто потрясающе ну ладно не будем отвлекаться очень сильно а, значит а, так так так сейчас а, перейду а, вот на эту страничку а, так секундочку себя немножечко уберу с презентации чтобы не мешать вам а, наблюдать хорошенечко я теперь буду а, не такая крупная но в общем то мы здесь э, собрались не для того чтобы на меня смотреть а для того чтобы разобраться в вопросе кто же врет серябкина которая дала интервью э, ксении собчак и сказала что у нее ничего не было э, с максом фадеевым э, или темникова э, которая э, в предыдущем интервью но ну, э, в другом э, на другом youtube канале сказала что она она видела а, отношения которые были у макса фадеева с серебкиной и а, которые привели в итоге к распаду группы серебро но ну, кстати кто меня сейчас смотрит напишите в чатик плюсик кто а кому это интересно а, да спасибо большое вы всегда шикарно выглядите а кому интересно ставим плюсик в чатик чтобы ну, я понимала а кому эта тема вообще не интересно тот ставит минус в чатик мне главное чтобы чатик бежал да в принципе почему бы и нет вот поставьте плюсик вам все равно мне приятно и мы продолжим вот вижу вижу вижу плюсики но я их считаю считаю сколько у нас человек в комнате и сколько плюсиков и если кто-то ушел есть плюшки имейте в виду это вредно возвращайтесь к нам и будем разбираться кто врет серябкина или темникова это очень важный вопрос прям все передовое человек человечество должно сейчас замереть ä, перед экранами и выяснять этот вопрос. А, значит, ну первый вопрос, который, ну вот в принципе, почему я эту тему вообще затронула, ко мне обратилась, я не знаю какой-то телеканал или какое-то издание я так и не поняла в общем они задали мне этот вопрос я им ответила но к сожалению ссылочку на публикацию они мне не прислали поэтому я подумала а почему мои подписчики этого не знают поэтому вот именно вот этот вопрос их интересовал было ли что-то у Серяпкиной и Макса Фадеева да кто вот заврался что называется так вот Ксюша собчак задает такой вопрос а, ольги серябкиной а, ну вот а, с, такие слова это же не стыдно роман с талантливым к, классным продюсером который тебя обожает и смотрите какая реакция а, со стороны ольги вот давайте наблюдать замедленная съемка без звука а, значит а, посмотрите идет напряжение губ и облизывание губ да, вот она слушает вопрос а, Так, ну, тут еще один моментик, я пропустила сейчас, смотрите а, Она а стала, а, ну вот она сначала, мы понимаем, что она перед этим улыбалась, да А сейчас улыбка у нее сошла И дальше, смотрите, вот Так, а, нет, вот сейчас еще раз а, Сейчас, секундочку вот видите а, значит а, такой вот жест а, а, ну во первых мы увидели что эмоция поменялась на а, более печальную да вот она сначала а, улыбалась а потом челюсть опустилась и немножечко грусть появилась да на глазах а, значит этот вопрос ее печалит да а дальше облизала напряженные губы а вот такой жест люди дают когда, знаете, когда хочется чего-то но к сожалению нельзя вот знаете такой внутренний запрет стоит вот на что-то то есть получается что э, ксения собчак сейчас задает вопрос про то что это же э, ну вроде не стыдно да вот отношения с максом фадеевым на что э, вот мы видим вот такую вот реакцию а, о чем эта реакция может нам говорить о том что со стороны ольги серябкиной э, скорее всего э, присутствуют довольно сильная симпатия в сторону Макса Фадеева, потому что, но вот такая вот реакция, она еще и говорит о том, что вот эта симпатия, она не реализована, она приводит к печали человека, то есть, смотрите, облизывание губ, я хочу эту конфетку попробовать, но напряжение при этом губ говорит о том, что эта конфетка недоступна, и эмоция печали говорит о том, что это вызывает в человеке довольно таки печальные, печальную эмоцию, ну, что, печальную, я я уже сказала, что это эмоция печали, поэтому, значит, давайте еще раз просмотрим, да, облизала вот. И, и еще обратите внимание, а немножечко еще и челюсть повела но ну, жалко конечно что ее полностью не показали потому что там можно было бы еще какие-то эмоции поймать и понять вообще что происходит но в данном случае вот в этом в этом моменте да она ну, вообще конечно ксюша она молодец она умеет задавать вопросы такие что вот просто как сказать ну так подводит красиво она подвела через вопрос того, что у меладзе с брежневой а, служебный роман перетек в настоящие отношения ну то есть она так вот а, сгладила свой вопрос и а, получается серебкина а, ну смотрит и а, вот такие вот реакции выдает но ну, я уже проговорила что они значат, а, значит а, давайте мне десяточку в чатик, кто понял а, а, вот это вот этот вот фрагментик до да, десяточку мне в чатик а, чтобы вы тут не сидели и не сбежали от меня плюшки есть а я иду дальше следующий сюжет следующий сюжет следующий момент значит что ты сейчас утверждаешь вот она теперь переспрашивает у ксении собчак ты сейчас утверждаешь что он существует ну речь о романе романе с максом фадеевым посмотрите так какая реакция вот смотрим А, так но ну, видите да значит что я тут заметила первое напряжение нижнего века это а, подозрительность это напряжение такое внутреннее да а, Удивления я, к сожалению, не вижу, но вы знаете, это можно объяснить, объяснить тем, что, а, наверняка, ей уже этот вопрос неоднократно задавали, и идя на это интервью, она понимала, что этот вопрос будет задан, а, поэтому в принципе она не удивлена этому вопросу. А, дальше, а, когда говорит, она кивает, вот что меня ну немножечко так смутило, это кивание, то есть она говорит, что этот роман существует и ну переспрашивая она как бы проговаривает и при этом ее тело кивает при этом она но ну, отчасти она считает что что-то существует значит улыбается это знаете но ну, это и признак стресса с одной стороны но здесь улыбка такая довольно естественная вообще в принципе вот я трактую это так что ей бы может быть и хотелось чтобы это существовало вот так вот а, ну, ну вот такое мое мнение а, так давайте сейчас посмотрю десяточки вижу добрый вечер кто подошел а, так а, ксения нет еще не в курсе что я ее гостей разбираю а, можете ей передать а, так она поддалась вперед стараясь наверное убедить что это так но а вот в данном контексте я предполагаю что а, ей бы может быть этого хотелось да и вот э, ее подсознание оно, э, как сказать э, она, она как бы радуется, радуется вот такой возможности внутренне но предыдущая реакция мне говорит о том что она себе не позволяет вот туда уходить вот в это э, все ей это вкусно ей это хотелось бы но э, подсознательно да, хотелось бы но она этого не имеет пока вот э, по тем реакциям которые я сейчас вижу давайте кто со мной согласен пятерочку в чатик ставим чтобы у нас чатик двигался да ксюша провокатор на эмоции да ольга правильно она еще тот провокатор но знаете на доме 2 они там все провокаторы поверьте мне такие что просто мама не горюй так значит идем дальше следующая фраза когда ксюша ей сказала что ну вот такие слухи ходят и ну она вид но ну, она знает о том что об этом сказала темникова и это вызвало шквал твоего негодования значит и вот как она реагирует видите Видите, да а сейчас еще раз пройдемся значит первое а, челюсть довольно высоко а, значит а, но ну, она готова отстаивать свою позицию да она готова бороться за то чтобы доказать да вот ее тело как бы дает понять что готова доказать что это неправда а, закрывает глаза ей неприятно вообще что это ну скажем так темникова сказала да вот в отношении темниковой у нее вот такая реакция а дальше смотрите И вот эта вот реакция это реакция досада досада с презрением а, то есть а, в отношении того что сказала темникова ей это очень не нравится а, значит а, поджала губы правой стороной значит а, вот здесь еще один такой момент не только досада не только презрение но это еще и удар по профессиональной деятельности видите правая сторона у нее более поджата и пошла вперед. То есть ее очень сильно задело это с профессиональной точки зрения. А, так, значит, давайте в чатик. А где у меня пятерочки в чатике? А, так, спасибо большое, Андрей, что а, пишет мне звук нормальный. А, я, кстати, сегодня с новым микрофончиком. Купила вообще дорогущий микрофон и надеюсь, что все хорошо теперь будет. Потому что мне неоднократно писали, что а, плохой звук. А, значит, пятерочки в чате. Кто понял этот момент, пожалуйста, пятерочки. Давайте по принципу вам все равно, мне приятно, а я иду дальше. А, я потом приду и пересчитаю пятерочки. Так что все обязательно поставьте пятерочки, чтобы мы видели. А, значит, дальше следующий момент. А, Ксюша спрашивает, ты уважаешь макса а, так смотрим реакцию я его очень люблю очень уважаю а в какой-то момент он наверное заменил мне отца так так значит а, вот здесь еще интересное. он никогда мне не врал вот, вот эти вот самые интересные фразы сейчас мы их а, посмотрим более подробно а, значит ты уважаешь макса я его очень люблю и а, значит а, я его а, очень люблю очень уважаю вот здесь я ей верю а, дальше в какой-то момент он наверное заменил мне отца а, значит а, смотрим опускает голову, качает, ну, как бы нет, и поджимает губы значит такая знаете подавленность в общем-то истинные скажем так свои свои желания она вот как-то уложила вот в эту версию да то есть получается что в какой-то момент он заменил мне отца но еще там такой довольно трогательный момент она рассказывает об отце и ну видно что она до сих пор переживает скажем ну за то что отец ушел у нее умер отец и как раз вот так получилось что а, после его смерти а, с, стали создавать группу серебро и вот так вот как-то совпало что макс оказался на месте отца в какой-то степени поэтому вот довольно таки трагичный момент возможно что она вот э, в этом плане э, ну вот она она об этом же и говорит и вместе с этим она испытывает эмоции как раз соответствующие тому что она говорит здесь ей тоже а, верю и а, в принципе это входит в версию которую да, даже кстати вот по поводу темниковой но ну, мы к ней еще подойдем а, ну вот а, как сказать тут я допускаю что она а, ну как бы убедила себя в том что вот вот так вот все происходит ну вот вот эта версия для него для нее это это та версия в которую она сама верит вот так вот а, можно сказать значит ей довольно сложно а, вот а, смотрите еще а, он никогда мне не врал вот этот момент интересный а, сейчас секундочку так он никогда мне не врал смотрите значит отвернулась вспомнила вот у нее кстати я проследила ее базовую модель поведения она вспоминает как раз вот сюда смотрит а значит получается что он никогда мне не врал вот это вот довольно ключевой момент потому что смотрите отвернулась теперь опустила челюсть такси секундочку челюсть немножко вперед грусть и досада сейчас вот смотрите внимательно вот челюстью видели как она вот немножечко челюстью повела то есть получается вот этот момент что он никогда ей не врал ее это печалит, и я предлагаю это связать с первым роликом, который вот у нас был, вот где я предположила, что она в общем-то к нему довольно тепло относится и не только как к отцу, возможно, что она тайно, ну как-то вот внутри, ну в какой-то степени влюблена в него. Тут, конечно, такой вопрос довольно личный, но к сожалению вот так оно есть. Ну я я вижу по крайней мере что у нее к нему есть какое-то чувство а, но это чувство она упаковала в такое объяснение что он заменил ей отца а, значит вот а дальше вот этот момент что она говорит он никогда мне не врал а это как раз и есть вот этот моментик когда возможно она может быть и хотела перевести их отношения на какие-то вот более близкие но но а, он э, ей э, не позволил этого сделать а, но вообще я еще потом э, ну, посмотрела еще э, его интервью я поняла что он действительно очень любит свою жену и поэтому конечно же а э, ольга да вот э, вот это чувство свое она перевела на рельсы э, любви к отцу который ушел получается что у них довольно близкие отношения но я заявляю что вот именно сексуальных отношений у них нет и в общем-то их скорее всего и не было вот такая вот история давайте теперь со стороны темниковой рассмотрим ведь не бывает же дыма без огня да значит идем далее давайте мне в чатик сейчас я во-первых посчитаю ваши пятерочки так а, э, о то что нужно я как раз сегодня смотрела и проводила анализ этого интервью наверное я в будущем выдающийся профайлер совершенно верно а, да всем доброго вечера кто под, подошел а, так вы смотрели передачу с максом Фаде... ой слушайте это вообще трогательнейшая передача я вчера а, случайно захотела просто посмотреть а, вообще вы знаете а, к максу фадееву я я его никогда так вот прям не смотрела не обращала на него внимания но ну, как-то слышала и все а вчера вот когда я уже подготовила наше сегодняшнее занятие я думаю посмотреть а что же там вообще такое кто это такой а, Ну я вижу что со стороны э, серебкиной идет какая-то симпатия и очень сильная которую она внутри себя заглушила да, перевела на рельсы любви к отцу а, думаю что же это за человек такой наверняка у нее он там какой-то э, святой и у него крылья наверное. и когда я Случайно, опять таки попала на передачу вот э, бориса корчевникова судьба человека и про макса фадеева там целых две передачи я их посмотрела на одном дыхании настолько интересная личность настолько он во первых светлый человек настолько харизматичный я не удивлена что вот именно так все происходило и не удивлена что именно так вот говорят эти девочки потому что э, со стороны серябкиной а э, тут еще Идет вот внутренняя такая знаете симпатия вот безусловная любовь вот э, я считаю что так А что касается Темниковой, сейчас э, мы э, разберемся так после этого интервью он перевернулся с, с очень хорошей стороны да вот внешне казалось бы такой бородатый карабас барабас да вот вроде бы э, все так плохо еще вот этот э, ну, отголоски скандала с наргиз я там слышала и как то вот у меня такое складывалось впечатление что он какой-то монстр. Но когда я посмотрела, я увидела, что это абсолютно не монстр, это шикарный, добрейший души человек. Это, и в отношениях с женой там такие вещи вообще. И я очень рада, что сейчас, ну, если, ну, как бы, если, ну, давайте, в общем, продолжим все-таки так. Давайте мне, а, кто а, вот этот фрагмент, который я проговорила, а, кто понял а, мое объяснение, ставим, пожалуйста, в чатик а, плюсик мне а я иду дальше значит теперь мы будем рассматривать поведение а, лены темниковой да а, вообще в принципе э, этот вопрос к серебпкиной возник потому что темникова в своем интервью а, сказала что она была свидетелем того что у них были отношения а, да ну а, значит первое а, ведущая ей задала вопрос а, есть то почему ты скучаешь а, в отношении с серябкиной смотрите реакция темниковой а, ну вообще реакция на стресс а, очень у многих людей когда они а, испытывают стресс они начинают улыбаться отворачиваться ну вот смех это способ немножечко а, продлить вот этот момент для обдумывания ответа то есть получается она сразу не ответила а, и смотрите реакция а, получается за смеялась так но ну, ну, она красиво умеет смеяться но я все-таки думаю что это довольно показушно а дальше смотрите вот под а, губу прикусила и дальше теперь вот кстати я тоже пронаблюдала ее базовую линию поведения и когда она смотрит вниз и влево это как раз она вспоминает свои ощущения свои тактильные ощущения даже так так идем дальше вот смотрите поджала подбородок закрыла глаза сожалением улыбается а, значит ну что как это трактовать а, а да еще видите покачала головой то есть нет да ну смотрите какая бо такая богатая реакция да на этот вопрос а, так Напря напрягла подбор по поводу напряжения подбородка – это а, упрямство. А, и а, значит, что а, что это говорит? Это говорит о том, что а, есть что-то, что не позволит ей пойти на примирение, хотя на самом деле у нее очень живые реакции, очень а, ну много эмоций в отношении а, ольги серябкиной а, да и а, вот вот это вот все вот сейчас еще давайте досмотрим да вот значит вот это вот все полностью в комплексе говорит о том что а, у Лены темниковой сидит какая-то обида вот какая-то обида которая не позволит ей пойти на примирение а, да она и сейчас отдельная от всех она успешная довольно но вот внутри у нее сидит четкая обида а, причем эмоции живые эмоции настоящие получается что а, она не хочет дать лишней информации вот этого вот прикусывание губы а, это а, как бы дисциплина такая знаете внутренняя а, а, как у нее есть что сказать да и вот за эти рамки она не хочет заходить она не хочет прощупывать ситуацию да она не хочет получить а, какую-то а, информацию которая приведет к тому что а, ну, она а, ну, может быть в чем-то а, расслабит размякнет не знаю выдаст лишние эмоции да ну то есть она старая вот она захлопнулась она закрылась и старается не давать реакции но при этом к сожалению или к счастью дает как раз намного больше реакции чем ну предполагалось до да? казалось бы такой обычный вопрос но привел ее к такому замешательству что мне говорит о том что у нее рано еще живо э, свежа и несмотря на то что там прошло какое-то время до да, для нее этот вопрос очень ну, очень болезненный и у нее внутри сидит сильнейшая обида я не знаю на что но какая-то внутренняя вот такая вот обида сидит которая прям вот, вот ну, не позволит ей сделать шаг навстречу значит так сейчас проверю ваши плюсики почему мало плюсиков вижу плюсики молодцы спасибо но все равно а, нам надо больше а, я хочу чтобы наш чат бежал чтобы все активно участвовали а, поэтому кто еще подошел не знаю ставьте плюсик в чатик чтобы мне было видно что вы не просто так сидите плюшки а, э, едите а именно участвуете нажимаете кнопочки и а, вам все равно мне приятно вам не трудно на самом деле а, так значит кто понял вот этот момент про тем ставим десяточки чатик. Но кто еще не поставил плюсик, ставим еще и плюсик, чтобы у меня чатик прям взлетал. Вот молодцы какие, все прям. А, а Ольга прям дважды поставила плюсик, чтобы, а, чтобы я уже отстала, да? <гались> Замечательно. А, да. Значит, вижу десяточки пошли, здорово, здорово, здорово. А так, ну и еще один моментик, который хотела вам показать, он довольно длинный, но а, давайте. А значит. А вот что она говорит здесь смотрите как я ну, провела анализ я проверила куда она смотрит когда что-то представляет себе то есть фантазирует да и куда она смотрит в тот момент когда вспоминает то что она пережила и я в титрах прям написала что она вот в данный момент проговаривает и при этом получается что либо она представляет себе либо это было на самом деле и она это прочувствовала значит идем по по порядку, значит, по моему мнению, группа отношения в группе, вот и смотрите, смотрит вниз и влево. Это, как мы помним, у нее как раз, подождите, нет, нет, нет, нет, вниз и влево неправильно я сейчас сказала. Вот она только сейчас вот видите вниз и влево посмотрела, а в она выше смотрела. Давайте еще раз. А, вот, видите, она не вниз смотрит, а вверх. А вверх и в бок. Вот здесь вот у нее как раз а, а, находится вот эта вот зона, где она... А не вспоминает как раз а немножечко э, представляет себе да представ, ну то есть э, если бы ниже если она ниже смотрит то здесь она э, действительно э, пережил э, ну как бы это было а если выше то э, она себе представляет и э, здесь э, она облизала губы немножечко или даже прикусила ну то есть э, ну, как бы у нее заготовлена такая вот знаете она вообще в принципе вот в этом э, интервью она вся такая в образе сидела и э, ну, там много заготовленного было явно ну ладно идем дальше значит так теперь потому что а, сначала держалась в секрете это правда а, так а, но потому что это сначала держалось в секрете, значит что сначала это скорее не афишировалось, да, вот то что, ну давайте идем, потом начинались дедовщина, шантажи, вот когда она вверх смотрит, вот это уже идут разнообразные варианты, скажем, ее фантазий но даже не то что фантазия она как человек творческий она в общем то для нее это нормально да вот как-то представлять себе какие-то образы она очень ранимая судя по ее лицу да и по всему и поэтому конечно же вот у таких людей очень эмоциональных ранимых у них часто правда очень четко переплетается с, с фантазиями и вот здесь мы как раз это наблюдаем так идем дальше я все думала а, ну почему не поговорить открыто См смотрит вверх то есть она представляет да она а, думает ну а, ну для нее в принципе это нормальный мыслительный процесс да вот она представляет себе ну почему бы не поговорить открыто да идем дальше вот и ну так так так и смотрите ниже пошли глаза вот у нее все что вообще в принципе когда человек смотрит вниз он вспоминает свои тактильные ощущения вот чем ниже глаза тем больше а, это связано с тем что человек прочувствовал а, значит а, вот мне плохо мне тяжело здесь вот в данный момент она говорит правду вот ей реально было тяжело плохо и она об этом пыталась сказать да но ну, получается вот вот это вот ее очень сильно задевает и дальше смотрите она вверх посмотрела сейчас будет следующее и вверх и вниз а, мне стыдно от того что я вижу входя в комнату и что-то а, что-то а, что вижу то есть вот это правда видите вот она все-таки так это правда дальше им стыдно от того что они это скрывают вот здесь уже пошла а, вот а, вот в данном в, в этой фразе уже пошла фантазия она представляет себе то есть им должно быть стыдно а, от того что они скрывают но она так считает, А, а, так, ну поняли, да? Еще раз прокрутить вот это видео, поставьте плюсик. А Светлана а, иногда режиссера снимают через зеркало, так что можно запутаться, имею в виду взгляды. А, но я думаю, что тут, во-первых, тут же все, я интервью прям целиком брала, да, и даже если там идет зеркало, то это зеркало, оно по всему интервью идет. Я смотрела базовую поведение, базовую линию поведения и, и на основании этого я делала выводы. А так, так, так, а, так, так, так. Значит, плюсик. Если хотите еще, чтобы я включила, давайте я еще раз включу а, это видео, вы просто посмотрите. А я а, почитаю комментарии, что у нас тут. Идет, потому что а, я смотрела последнее интервью с Фадеевым, где он красиво сказал о том, что его подопечные энергисты Темникова все пытались ему что-то доказать, получить какое-то признание, чего Фадеев им дать не мог я вам объясню что я поняла вот из этого всего сейчас закончится вот это видео и тут в общем то действительно это входит в версию фадеева и эту версию я тоже увидела только после того как эту ну вот презентацию приготовила да и я еще вчера хотела выйти в эфир но вчера очень устала по своим делам поэтому не стала этого делать а вообще в принципе когда я посмотрела интервью серии, тряпкиной и интервью Темниковой для меня сразу стало понятно вот вся картина мы с вами uh, прошли uh, по каждому пункту а сейчас я подведу итог uh, так сейчас вот закончится наш uh, вот это вот видео uh, сейчас дадим высказаться Темниковой uh, так так так так uh. Прям я так замедлила, сама уже не знаю, когда это... Так. Ну, если что, потом еще раз пересмотрите видео и ну, разберетесь для себя, где вот эти титры. Так, им не стыдно, стыдно, когда видно. А, так, тут, смотрите, Таня спрашивает, так все-таки правда она говорит, что застукала в постели. А значит таня нет нет значит смотрите тут в чем дело а, дело в том что м -м, ситуация такая а, у них а, присутствует некая связь но эта связь она явно но ну, либо а, фадеев а, ольги отказал либо как-то вот она не сложилась вот именно до такой вот связи близкой у них не дошло у них связь на уровне вот действительно э, ну вот она себе э, ольга Сирябкина внушила что он как бы отец до да? а внутренне возможно она в него влюблена но он э, не подпускает ее ближе и это в ней вызывает некую досаду до да? а кроме того досаду в ней вызывает вот это вот интервью темниковой а теперь самое главное видела ли темникова их в постели но на самом деле темникова э, четко не сказала что она видела их в постели а вот представьте себе это часто бывает в быту да когда люди на одной волне а как э, я поняла из интервью э, серябкиной они с фадеевым как бы на одной волне и на сегодняшний день несмотря на то что фадеев распустил всех э, своих Артистов, да а он отдал ей песни он а, ничего плохого о ней не говорит в своих интервью и получается что теплые отношения внутренне теплые у них сохранились вот я считаю что у них просто чисто человеческие теплые отношения а что касается опять вернусь к тому что бывает в быту что когда люди общаются да просто общаются они могут даже где-то обняться да а тут в этом момент предположим под, э, в комнату заходит другой человек и у него складывается впечатление что они э, более близко общаются а вот я считаю что в данном случае просто э, лена темникова так как она довольно впечатлительная она творческий человек она увидела но э, я считаю что не постельную сцену и она не говорит что это постельная сцена просто иногда бывает так что э, э, как она сказала то, что сказала, но ее восприняли, потому что, вот знаете, есть такая ловушка интуиции что человек быстрее верит в то что он сам себе считает вот здесь как раз и получилось так что основная масса людей которая слушала это интервью поняла именно так на самом деле темникова не имела в виду что она там видела их какие-то сексуальные ну, что что они занимались сексом она просто видела что они ну общаются где-то на одной волне где-то вот они в одном энергетическом уровне да, бывает так что когда люди ну, близки довольно таки по каким-то своим интересам до да, их объединяет вот это вот совместная деятельность конечно же это со стороны смотрится как близость как любовь но я считаю что здесь как раз вот именно вот этот баланс он соблюден это макс фадеев да и ольга сериал я считаю что они просто друзья они а, просто люди довольно близкие энергетически а, ну, в, в, в, морально там интеллектуально ну то есть они близки как друзья но не как любовники несмотря на то что они вместе выходят в свет да и вообще у кого нет таких друзей с которыми вы например куда-то вместе ходите, но а, и вы можете находиться в одном помещении но это не значит что у вас с ними э, есть сексуальные отношения вот здесь как раз получилось такое недоразумение а, но а, лена темникова увидев а, возможно вот какую-то такую вот внутреннюю близость до да, между этими людьми и она себе что-то накрутила сама расстроилась сама обиделась вот я считаю что здесь именно эта ситуация а, я конечно свечку не держала но по их невербальному поведению просто видно что Uh, ну и в принципе они все говорят правду просто uh, когда нам хочется видеть какие-то такие вот прям грязное белье мы это грязное белье и видим а на самом деле они и говорят о том что да uh, вот у ольги спрашивают любишь ли ты макса фадеева да я его люблю я его уважаю uh, uh, что касается темниковой она не говорит о том что она видела прям постельные сцены поэтому uh, здесь конечно же я ну, считаю что имеет место просто недоразумение до да, недоразумение просто одна сказала вот так да и ее все поняли чуть чуть по другому а чуть чуть по другому это уже скандал это уже ну, какие-то скажем более неприятные моменты а, да поэтому вот это мое мнение я не знаю согласны вы или нет а, так давайте мне в чатик поставьте плюсик кто согласен с моей версией кто считает что у них все-таки была сексуальная связь и она не знаю продолжается или нет поставьте минус а, так так так так а по поводу глухоты насколько это похоже на правду все блогеры очень не согласны с этим утверждением считают что он врет как считаете вы слушайте у меня вот я когда посмотрела а, вообще его интервью а, потрясающе. если врет то это вообще это такой артист а, да нет нет он не врет он не врет он так описывает вот этот момент что а, там да что это происходит у нас так что-то непонятно что происходит так я опять в эфире опять в эфире а, так. А, так так так так я опять вернулась к вам дорогие мои давайте а, пятерочку за звук пятерочку за видео а, обратно мне очень интересно все-таки ваше мнение а, так все равно я вижу что трансляция приостановлена что такое что происходит а, так так так так а, вижу вижу вижу И пишет в эфире а, так ну ладно если а, ту ту ту что-то у меня с видео пропало так давайте я а, ту ту ту дорогие мои вот вижу все хорошо все замечательно супер а, да а значит ну в принципе все уже я сказала что считаю давайте мне да, грохнулось видео. У меня тоже грохнулось видео, что-то с, с соединением не то. Значит, давайте мне в чатик напишите, кто согласен с моим мнением, что имеет место просто недоразумение. Вот я так считаю. Потому что, э, ну, вот я просмотрела все интервью, да, и то, и то. И я поняла, что просто э, Лена Темникова она очень впечатлительная натура. И поэтому ей просто: вот знаете, она э, ну, ей достаточно какой-то мелочи для того, чтобы обидеться. Но это часто бывает у творческих людей, и они сами себе уже а, там накручивают, обижаются, и уже а, сама расплакалась, сама обиделась, да, вот это вот из этой серии. Как раз вот, а, скорее всего, это имеет место быть. А, кроме того, другие артисты, которые дают такие интервью по поводу а, их отношений, а, они точно так же скорее всего просто когда люди на одной волне что называется в, в одном энергетическом поле а, со стороны это кажется как будто вот они а, едины да и но ну, уже так вот а, когда начинаешь домысливать до да, начинаешь уже а, уже кажется ну наверняка у них там секс ну как минимум секс а на самом деле у людей вот чисто по-человечески а, какие-то теплые отношения и а, давайте не будем забывать о том что мы все люди мы все а, имеем право а, на какие-то теплые просто отношения друг с другом и вот в данном случае я считаю что у них именно это а, поэтому можете меня не знаю, критиковать можете, ну пишите в комментариях, если вот сейчас видео останется, да, напишите в комментариях, если вы считаете по-другому, ну и посмотрим, может быть, вы мне представите какие-то другие доказательства, но вот из того, что я видела, я поняла, что у них нет тех отношений, о которых все судачат. Да, значит, Макс, конечно, одаренный человек и его творчество, да, действительно, вот я впечатлена вообще его и творчеством и его человеческими качествами и вообще в принципе но ну особенно когда это смотришь в программе бориса корчевникова судьба человека это вообще просто знаете в некоторые моменты просто слезы наворачивались на глаза когда я это смотрела а, да звук идет а видео нет а, так ну давайте будем сегодня закругляться тогда так если кто-то еще не подписан на мой канал подписываемся мы каждую неделю будем проводить стримчики такие кого-нибудь разбирать идеи по поводу стримов в комментарии пишите о ком о чем вы хотите поговорить я рассматриваю это и выбираю новые темы значит ставьте там колокольчики ну в общем чтобы мы с вами никуда не потерялись да будьте со мной у меня всегда будет интересно да, завтра и послезавтра возможно я проведу прямую трансляцию с этого шабаша куда я завтра поеду там собираются ведущие со всей страны ведущие праздников и свадеб и мероприятий и вот представляете как они умеют отдыхать я попробую провести оттуда стримчик да спасибо большое за то что вы а, приняли участие а, в нашем сегодняшнем а, занятии да танечка спасибо а, так а, благодарю вас всех за активность за ваш чатик который двигался а, можете мне там не знаю каких-то смайликов послать пока это можно пока я еще в эфире и пока вот наш чат работает а, в принципе если что если будете смотреть записи пишите комментарии я все комментарии про на все отвечаю но ну, кроме конечно каких-то грубых которые я иногда даже удаляю поэтому вот такая вот история сегодня вам хорошего вечера спокойной ночи не знаю что вам еще пожелать но ну, пока пока люблю вас всех